Раз-два! Раз-два! Раз-два! Зарядочка перед нашим любимым хобби Посмотри, смотри, глянь сюда. Ты посмотри, какая красота. Вообще. Это от печи? Я Почему? не уверен, но. Это какая какая керамика? Да, какая керамика. Да, очень похоже, что отделка печная. Это красивая вещь. Очень. Была. Ребята, здесь распаханный фундамент. Будем пробивать. Смотрите, какой керамический сосуд раньше был. Большой. Напомните да. да. сейчас мы, может быть, даже кабанам спасибо скажем. Здесь они как раз распахали. И мы сейчас будем копать. Здесь очень хороший сигнал. Надеюсь, не пробочный. прелесть сигнал почаще бы такие сигналы так да смотри обалдеть монетка монетка походу двушка екатерининская представляешь смотри сигнал ой она огромная какая она огромная вообще 1788 год. Ну вот это кабаны здесь да. Нам находку раскопали. Спасибо нашим кабанчикам. Каждый да. год они нам дают какую то вкусняшку. Что да, мы ребята, в прошлом году нашли? В прошлом году мы здесь нашли копейку Александра Первого и двушку тоже. Кстати, можете увидеть, у нас подсказочку сейчас выплывет как раз с этим видео. Смотрите. Ух ты! Какая патина! Обалдеть! Оборот, Сохран скажу. вообще хороший. Блин, я его маленько полоснуть чуть. -чуть. Но в целом вот садник проглядывается. Вообще, вот это монетка.